в моем деревенском дворике июль первые числа июля посмотрите как благоухает у меня во дворе алиса первый раз я посадила в основном у меня здесь сидели бархотцы, бархотцы, бархотцы. здесь вот мы делали горку у меня есть видео и посмотрите как разросся самый простой алису низкорослый высотой 15-20 сантиметров и вот на этой горке он себя чувствует просто очень вольготно. Это Алисом снова принцесс. Я думаю, это только начало еще цветения. Вот видите, как он с сниспадает. Очень красиво благоухание. Благоухание просто неземное. Очень вкусно пахнет. Гацание между Алисом он тут пристроилось. Алисом просто царствует Петунья. И самый скромный, мой милый василек. Очень ненавязчиво сидит он у меня. Мне очень нравится. Вот тут тоже гацанья на заднем плане, между васильками. Хорошо пристроилась. И петуня тоже такая. Как будто бы вот ей тут... И петуня так сидит, будто бы ей тут не нужно было. Гацанья, петунь, васильки... Моя горка благоухает. И такая она нарядная. Всегда у меня здесь сидели бархатцы. Но вот так вышло в этом году, что я перепутала семена. И посадила вместо 2019 -го года, 17-го. И они зашли не дружно. Ну, конечно, есть, но не до такой же степени. Как бы я хотела. Вот питунья у меня уже везде-везде сидит так хорошо мой любимый венок. бог мой как он красиво как он красиво сидит и разного цвета есть и розовенькие открывает он свои глазки по утрам бьюнок же невысокий но вот связи с дождями нынешними он прям что-то у меня тут раздобрел раздобрел и сиреневые и фиолетовые и белые ну что скажешь красавчик и утро начинается конечно с позитива с красивых нарядных цветов и это только начало, потому что будут цвести еще и другие цветы это только начало. Так, так что вот я вам могу точно сказать, что алисум сажать можно Вы посмотрите как он цветет он неприхотливый. К сожалению у меня вот два сорта алисума белый вот такой вот сиреневатый фиолетовый. Были желтые, но желтый даже вся упаковка не взошла ни одна. И посмотрите, какой еще у меня васильок есть. Вот такой розовенький. Вот такой вот фиолетовый тоже. Общем, такое разнообразие васильков. Очень красивая смесь, микс. Так выглядит моя стеночка. Я всегда здесь сажаю Питунью, вот ну в ларе. Очень хороший такой сорт. Она у меня прям до октября, до октября здесь сидит. В этом году я посадила и помею батат. Ну лобели всегда здесь процветает. И тоже у меня вот такая белая петуния. Очень хорошо. С окошко, со спальни так смотрится. Со второго этажа так отлично смотрится этот уголок в моем дворе. Чудесно. В продолжение этой стены у нас вот идет так это продолжение-продолжение и перед окошечком тоже сидит у меня и ипомея батат в этом году первый раз я сажала ипомея батат но прям она очень хорошо смотрится но не везде она у меня прижилась привелась потому как вот в одном месте она у меня развития не получила причина не знаю Дальше от этой стены идем. И это у нас вход в огород. И здесь так хорошо пристроилась ровочка плетистая. Всегда здесь сажала просто ипомею. Я ее убирала и выдергивала. Всегда настолько это было трудоемко. А вот уже второй год сидит вот такая красотка роза. Очень-очень. Очень яркая такая. Очень яркая. И вот, как видите, тут тоже у меня все в подвесных ведерочках. Петуния, Петуния. И опять, вы посмотрите, это у меня Алиса. Алиса, Алиса. Здесь у меня тут портулак. Я его пересадила, потому что он у меня был просто задавлен лабелей. Вот сейчас я его отсадила. Посмотрим, что... Посмотрим, как он будет развиваться. Нарядненькая, противоположная стена очень хорошо у меня здесь вот, около бани. Цветы растут, украшают, украшают мои стенки, мой дворик. Вот они, вот они, вот они мои красивые цветы. При входе в огород не очень хорошо, а он также растет. Смотрите, как красивые. Беленькие, беленькие мои. Кучечки цветов. Тут тоже клумба, цветунья, петуня. Очень и очень все маленько. Террария поднимается тоже сидит очень хорошо очень и вот здесь же в огороде я нынче посадила много капусты Цветная кап... декоративная капуста знаете какая она после дождей так преобразовалась какая такая красотка прям видите какая красивая Ажурные листья Да, красота будет ближе к осени, конечно. Но сейчас она неплохо сидит. Смотрите, как Тут у меня всевозможный микс. инструкция скоро будет цвести тоже. Пархатцы здесь тоже цветок В общем, красиво, очень красиво. Июль дарит цветы. Вот так выглядит мой дворик издалека. Тут еще будет очень много расцветать цветов это будет климатис климатис очень красивый фиолетовый в прошлом году цветол так богато прям огромные огромные грозди такие очень красиво будет цвести у меня и гортензия в этом году метельчатая это метельчатая гортензия первый раз первый раз это спирея маленькая декоративная это тоже гортензия голубая сейчас я полю... я сейчас поливаю ее Таким удобрением, который формирует цвет голубой. Ну и посмотрите, как миленько смотрится э мой клематис, белое облако. Очень он так в этом году разошелся. В этом году он у меня прям такой красавец. Красавец в этом году. Посмотрите, действительно белое облако. Очень красиво. Он еще маленький, молодой. И тут вот мне тоже дали клематис. Сказали, называется капитан. Ну, что будет мы пока? Не знаем. Увидим, увидим, что будет дальше. Это у нас перед домом такая площадка. Я уже не раз ее показывала. Здесь у меня георгинчики. георгенчики будут в рядочек сидеть. А так вот у стены... У меня тоже так же плетистая роза. очень, очень ярко нарядно цветет. Также там какого прилечко и, и тут петуни у меня в ведерке посажены. Здесь у меня тоже будут хризантемы. Посажены хризантемы. Я думаю, что они тоже будут цвести. Пока еще им бромова цвести. Вот. Но всему свое время. Всему свое время. Видите, какой бутон? Какой бутон огромный. У розы. Ну просто удивительно. Так вот она цветет красиво очень. Вверх поднимается. У нас всегда было какое-то неорганизованное, пустое место. И вот вам, пожалуйста, красота поселилась в этом уголочке. Очень люблю свою стеночку с душистым горошком. Смотрите, как он дружно поднимается. Погода нынче соответствовала тому, чтобы все подтянулось, подросло, выросло. И вот горошек тоже он любит влагу, любит полив. Как он дружненько у нас зашел и поднимается. Пока ему, конечно, еще рано цвести. Сейчас он вот поднимется до середины этой сеточки. И будет, и будет нам красота. Как он вкусно пахнет, как он замечательно цветет. Как-то скучно было бы мне без душистого горошка. Очень и очень красиво он цветет. У меня есть видео на эту тему по поводу душистого горошка. Можно посмотреть. Белого цвета у меня по дворе нынче очень много. И даже вот здесь бакопа у меня. Видите как? Но ну, она очень маленькая была. Росточек маленький. Ну вот я смотрю, сейчас уже и бакопа. Бакопа начинает цвести. Видите как? Пристраиваться здесь. так что Будет и бакопа цвести. вам желаю, друзья мои, здоровья, долголетия, процветания в ваших семьях, мир вашему.